Здравствуйте! Знаете ли вы, что средняя продолжительность видеоконтента, которое пользователи просматривают ежедневно, достигла отметку в 1 миллиард 200 миллионов часов просмотра? Но давайте в этом ролике я докажу, что данным сервисом нужно не только пользоваться, но и работать с ним. Видеохостинг YouTube является второй поисковой площадкой в мире. Здесь представлены различные тематики, список которых вы видите и на экране. А это значит, что вы здесь можете найти абсолютно любую тематику, подходящую под ваш бизнес. Доказать, что данным сервисом нужно пользоваться, выполнено. Но почему вам стоит работать с данным сервисом? Классические разговоры владельца бизнеса. Нам не нужен канал, потому что там нет нашей целевой аудитории. Это дорого, мы не умеем, и мы не знаем, как зрителя привлечь к покупке наших товаров или услуг. Давайте разберемся по порядку. Нам не нужен канал. Например, вы занимаетесь постройкой домов. Если там есть ваши конкуренты, которые рассказывают, как построить дом, сделать проект, рассчитать смету и другой, поймите, они уже зарабатывают на этом. Не теряйте время, а самое главное клиентам. Это дорого. Не соглашусь, так как любой контент можно сделать отталкиваясь от вашего бюджета. Например, у каждого человека есть смартфон. Так почему же нельзя начать снимать на него? Долго и мы не умеем. На этом пункте останавливаются на самом деле многие. Ну давайте я вам помогу разобраться в этом. Наверняка в вашей компании работают сотрудники, которые занимаются социальными сетями. Так почему же нельзя им дать эту задачку? Или же вы можете заказать работу начинающих фрилансеров. Ну или просто наймите сотрудника, который будет заниматься написанием контента, созданием контента, а также ведением его в социальных сетях. Как вы понимаете, вариантов много. Все зависит, конечно же, от вашего бюджета. И ваших фантазий. Как зрители привести к продаже товара или услуги? Это, как по мне, самый интересный пункт. Если ваш контент отвечает на вопросы зрителя, то он будет его смотреть, а также рекомендовать его своим друзьям. Появившись на данной площадке, вы начинаете работать своим медийным полем. Ваш видеоконтент является пассивной рекламой вашего продукта, услуги и бизнеса в целом. Возможно, встраивать видео куда угодно, например, форумы, сайты, блоги, социальные сети, а это значит создавать медийную инфраструктуру, тем самым донося месседж вашей компании. А сейчас я для вас открою Америку. Видео хорошо влияет на SEO. Вы спросите, как? Потому что видео улучшает поведенческий фактор на вашем сайте. Отличие от конкурентов. Пока они создают рекламу в интернете, либо в печатах изданиях, вы не просто общаетесь с своей целевой аудиторией, вы создаете себе рекомендательное поле. И это далеко не конец списка. Если вы досмотрели до этого момента, ребят, ну нет смысла останавливаться. Уже на следующей неделе вы узнаете, как создать канал и настроить по всем правилам и канонам YouTube. А чтобы не пропустить новый ролик, подписывайтесь на нас. Спасибо за просмотр. И давайте вместе становиться лучше. Пока.